Чего ты хочешь? Меня снять? Вот нет-нет-нет-нет-нет куда вот. Нет, нет, нет, Детские воспоминания про баню сразу. Теплый крышевый медвежонок наступает тебе на ухо. Чувствуешь? Очень мягкий муж. Да. Я хорошо чувствую. С воображение лица. Я тоже люблю этот массаж, когда мне его делают. Он действительно живут привет. Да. Я тоже хочу. А ты не будешь отбиваться и кричать? Не факт. А то массаж у меня научили на севере Таиланда. И он состоит из нескольких этапов. Первый этап – это прохождение по спины и выявление проблемных участков. То есть вот здесь вот напряжение, то есть иногда клиент приходит и говорит, что вот у меня болит здесь, пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь. Если он говорит, где у него болит, это место надо хорошенько обследовать, чтобы найти, где зажим. Вот здесь вот явно блок, то есть пальцами те места, где есть зажим, они более напряжены, более твердые, чувствуется. Что... вот здесь вот, да, угу. по выражению лица вижу, да, вот, то есть это место мы будем прорабатывать с другой позиции. Вот здесь вот. сначала идет диагностика, чтобы определить, где в каких местах. Вот здесь тоже будем прорабатывать. А пока наши мешочки парятся, можно сделать ойл-массаж. То есть берем бальзам, немножко бальзама. Это имбирный бальзам. Он снимает воспаление и также он предотвращает Ожог, если будет мешочек слишком горячий. Снижает чувствительность кожи. Оп. И массажное масло. Это массажное масло на основе куркумы и масла бергамота. Вот вот тоже, да? Подогреться mm -hmm. mm -hmm. мешочки, я объясню в чем разница между обычным массажем по схеме и лечебным массажем. Потому что в большинстве саунах в Таиланде делают как раз таки такой профилактический массаж, который просто идет по схеме, без проработки конкретных участков. То есть там идет прогрев верхних слоев кожи, а эта схема она дает более глубокое воздействие тепла. И если это комбинировать с массажем руками, то идет более глубокий эффект. То есть один такой массаж, он заменит 4-5 обычных тайских массажей по эффекту. Ну, в целом я уже где что я уже обозначила, какие места будем прорабатывать. Ну здесь вот тоже, да? Угу. Угу. Тоже проработаем. То есть будем прорабатывать плечевой пояс. Это очень горячо, поэтому лучше использовать полотенце. Прям горячий-горячий. Сразу два. Второй Пока мешочек очень горячий, мы делаем так быстро быстро быстро быстро быстро чтобы он не То есть вот пробуем у тебя на коже. И прогреваем. Давай начнем сначала с правой стороны, потом левой будем делать. Да, многие так не любят делать массаж, потому что горячо. Но это один из самых эффективных массажей.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 И уже когда он менее горячий, можно совмещать массаж с горячим мешочком. Ну, его уже можно дольше задерживать. То есть здесь уже идет более глубокое прогревание, более глубокое воздействие тепла.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 И уже можно делать более сильно нажимать, использовать все грани мешочка. Если будет горячо, скажи, потому что здесь оно более горячее. Хорошо. не знаю, какие детские воспоминания про баню сразу. Пахнет в бане, Запах трав. Вот не нравится, как хрустит. Это тоже не После цикла прогревания цикл массажа руками. Здесь уже все становится мягче, и можно добраться до более глубоких мышц. Верхние блоки уходят. Я бы дала тебе потрогать, здесь вот реально оно прям стало мягкое. Было все твердое, сейчас вот мягенькое. То есть с помощью тайского массажа надо вот сеансов пять сделать, чтобы она все рыхничало. Потому что ты знаешь своего мужа на ощупь, чувствуешь? Очень ну... мягким ушком. Да. <свят> Я хорошо чувствую. <свят> <свят> Пахнет вкусно, мне нравится. <свят> потом будешь накладывать звук я так понимаю какой нет. Нет. нет потому что я там некоторые вещи буду вырезать там чтобы смотреть То звук нет я вот сейчас вот то что я сейчас рассказываю то что происходит на заднем фоне это нормально как-бы счет вот. массаж можно усилить если перед тем как сделать массаж мешочком забыл сказать сейчас укажу добавить токсин Она дает глубокое расслабление мышц, нервов, сухожилий. Если перед тем, как сделать массаж, еще и простучать, то эффект получится лучше, и мышцы расслабятся быстрее. 怎么解释？ что идет парк. Я как горячо. Раз, два, три, поехали. Если есть какие-то серьезные застойки, которые не убираются с первого раза, надо делать несколько кругов. Прогреть мешочком, промять руками. Прогреть мешочком, промять руками. Но сейчас вот здесь вот мягенько, вот здесь вот мягенько. Здесь тоже уже все мягкое, поэтому мы детку пройдемся чуть-чуть и приходим на вторую сторону. Там некоторым приходится до трех 4 делать кругов. Погрева мешочками плюс массаж руками, Что как раз такое чередование, оно дает очень мощный классный эффект. Кричо. выражение лица. Я тоже люблю этот массаж, когда мне его делают. Ой, действительно же очень Да. Я тоже хочу. А ты не будешь отбиваться и кричать? Не факт.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 Запись идет, циферки есть. <с> а вдруг, кто-то нажал и записи нет, и будет обидно. Надо будет просто повторить. Она <с> тебе уже, да. <с> Горячо или больно? Больно. Угу. вот здесь, потрогай вот здесь, здесь, а теперь потрогай сверху, Ой. да, <смех> просто понять какой мешочек по температуре здесь я не могу, потому что здесь он получается горячее, когда мне уши греет классно классно очень приятненько угу. не знаю почему но то есть на уши на ушах очень много биологически активных точек их очень полезно мять и прогревать такой теплый крышевый медвежонок наступает тебе на ухо Mm -hmm. Здесь вообще все мягко. Mm -hmm. Здесь уже не цепляет. Здесь вот. вот. Еще. Прикреплю побольше. Просто здесь все вообще хорошо. Все. Ну, здесь еще немножко. Чуть-чуть. Здесь все отпустило, что мягенько. Вот в этом месте еще немножко есть. Вот угу. да? Угу. Угу. Здесь тоже. Все вот идет ровно, оп! И палец на что-то натыкается. Что здесь быть не должно. То есть пойди, все нормально, палец проходит ровно. Итак. Оп, вот она. И здесь. И здесь тоже самое. Прям чувствую, что как под пальцем что щелкает. Что щелка здесь не должно. Жестко, да, я возьму. Тепленький. А я по тебе пока постучу. Для массажа лучше всего использовать бальзам с имбирем, что бальзам, он самый мягкий и как раз хорошо подходит для этого массажа, для массажа горячими щечками и для массажа токсен, что остальные бальзамы, они более жгучие, более мягкие. хорошо прошла, то здесь у нас с первого раза не получится. Угу. Ну, вот, горячий сюда ну, да. надо побольше побольше чтобы быть такой мастер и виславь можно будет лучше поймать. Да идет вот сюда натянка. пожалуйста, не здесь уже устраивать, хорошо? Не обливай его, пожалуйста. Я не обливаю, я просто, я просто ставлю, чтобы у вас там пахло. Хорошо. Ой, ты нам ароматную водичку принес, спасибо. спасибо. Это я, я сделала. Сделала. Только Петя погуляйте, пожалуйста. О, я туда. ему помогала. Туда. Мы видео делаем, Катюш. Даня, Катя. молодцы, что сделали ароматную водичку. Бегите туда, у нас здесь видео. Это не ароматная водичка. Это не ароматная водичка. Это... Пусть не Бегите туда. Всё. Мы сейчас проходим грозные ночи. Я сюда еще банку поставлю, и сюда, это все нормально. Да, так... да. Если какие-то вещи не убираются массажем горячими мешочками с первого раза, можно поставить сюда банку. То есть Банки можно использовать, просто поставив по реструкторным линиям, по основной мышце, но можно использовать для того, чтобы как раз таки убирать застои и зажимы в мышцах. Что мы сейчас и будем делать. Угу. Есть. Есть вот как раз в том месте, где есть напряженная мышца, как раз вот на это место ставится баночка на 5-10 минут. Здесь можно баночку поменьше. Ты испугался и расслабился, да? Я здесь. Да. Засекаем пять минут. Вот у меня на правую руку тоже. На правую тоже? Ну почему-то нет. В то же место? Да. Давай. Здесь уже практически ничего нету, но если не хочется, мне не жалко. Спасибо. Здесь у тебя все, Владимир, тоже поставить. Ну, давай. Да, чтобы было симметрично. Да. И засекаем 5 минут. Через 5 или 10 минут, по ощущению, можно снимать банки. На самом деле все не так уж и страшно. На руках, конечно, вот будет синяки серьезные а здесь. То есть основная часть она проработанная. А банка она уже достала то, что не достает банка. О, то, что не достает Рук... Нельзя достать руками, мешочками, токсина тоже банка. В конце смалась базам. оставила банки без массажа разница чувствует угу, то, да. то есть так получается менее болезненно да. потому что уже все подготовлено размято уже банка надо более глубокие условия все переворачивайся можешь размяться Да, что ну, изменилось? Да, конечно. Больше как свободы движения появилось. Давай. Еще мы вот спереди вот. берем. Зажимаем. Так, руки наоборот вниз. Ну да. Здесь вот. схема примерно ну та же. Сначала массажным маслом желательно, чтобы это было натуральное масло с лечебными кореньями травами, какие-нибудь настойчики травяные. Можно, конечно, каким-нибудь минеральным маслом, но эффект будет не тот. Здесь это усиление эффекта за счет того, что масло оно тоже содержит полезные компоненты. У нас сейчас Сидеть, сядет может, батарейка. Она еще -а -а -а. а, а только садится. То здесь тоже идет разминание вот этих мышц.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 Бывает, особенно если человек занимается спортом, много отжимается, ходит на рукопашку, а потом после этого с, разогрет... с разогретым теглом, кондиционер или в холодный бассейн, здесь могут доставать мышцы, сухожилия. Это все ограничивающее движение, подвижность стопы. Ну это все убирается массажем. Ну здесь мягенько, здесь мягенькая, у тебя в основном в этом месте то есть это похоже на бассейн а на кондиционер сейчас прогреем еще пока есть батарейка на все Чувствуешь? Угу. Смягчита сразу да. с первого прогревания. Все мягкое. Uh -huh. То, что вот оно цеплялось, оно перестало цепляться. Ну, второе плечо точно так же. Я думаю, что на этом можно закончить. Последнюю.